дополнительные старт по конкурсам для молодых исследователей. Значит, здесь нам дается этот конкурс, он очень для того, чтобы мы могли привлекать коллег молодых и со стороны, если у них будет такое желание, мы не рекомендовали жить здесь и реализовать собственные амбиции. Может быть, в течение короткого периода жизни, там, трех-четверх летели, может быть, понравится останется навсегда.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 целиком и полностью зависит счастье любой семьи, счастье любого государства, потому что либо мы с вами умеем воодушевлять, вдохновлять, учить, учиться в вместе со своими учениками, либо мы порождаем экономику, которая не нужна этой стране, либо мы порождаем общество пассивное, потребительство.